Здорово, перчики! В данном видеоролике мы будем играть в шахматы, но не обычные шахматы, а шахматы с дробовиком. Игра начнется с того, как нас бедного короля, или нет, потому что, как вам судить, ну, для меня этот уют, потому что этот дебил проебал всю свою королевство, плюс замок, за то, что он был диктатором, эгоистом и всеми красивыми словами этого мира. Все пешки, все его слуги ушли к белому королю, потому что там охуенные условия. Вы думаете, что черный король как-то начал исправляться, работать, кого? Начал как-то менять свое королевство, вернуть обратно своих подчиненных. Ой, там плавал, потому что это уебога взял дробовик и начал нападать на белое королевство. Высказите, стоп, стоп, стоп, давай первое. Шахматы и дробовик. Да. И этим за меня привлек эта игра. Там ты за короля черного играешь и дробовик руки гибашишь. <смех> А он сюда вот ходит. А этот рот сюда вот. А он куда? А вот этот, сука. Он сюда войдет или сюда? Это я не понимаю, короля. А? Пусть убить сейчас эту хуйвану. Все спокойно. Ходить сюда вот. Сейчас он, сука, вот так уходить. Ой, хитрий. Хуй там тебе, понял? Нахуй. Нахуй. На нах... Все, блядь там ты будешь ходить нахуй вот так вот так вот думаешь твою хитрый такой все ебать это реально весь геймплей. И не знаю как вам, но мне очень сильно это понравилось. Я там несколько часов ебашил. Но играть чисто на, на расслабоне, злю что. Я всегда вам советую на нелегком играть. Потому что игра это чисто на позитив играть. Ебашил белых фигур. Ну это прикольно. Чисто на чил можно поиграть на время, если тебе скучно. По моему мнению, это неплохая инди-игра. Поэтому ставлю 70, -10. это твердый четвертый. Молодец, еще больше старайся. Ладно, давайте сути его. Я первый скажу одно. Игра мне реально понравилась. Я играл в эту игру, я хотел пройти в эту игру. У игры есть 11 уровней. Это обычный уровень, где у каждой игры у твоего противника появляются новые пешки, новые игроки. Ты один, блять с дровяком. Их всех ебел. Конечно, у тебя есть суперспособность. Например, если ты убьешь определенного противника, к примеру, возьмем слона. Если ты убьешь слона, тебе дадут способности слона. А если убьешь коня, у тебя будет сила, как у коня. Вот и все. И каза проходит дойду у тебя уровень, у тебя появляется способность. Ты можешь выбирать способность. У тебя два выбора, из двух ты одну должен выбрать. Но учитывает тот факт, что каждый раз, когда ты выбираешь, один из этих способностей ты автоматически даёшь определенную пешку для своего противника. И это интересно, и это реально круто. Потому что ты эти за заказы действие, заказы свой выбор. Это, ну, это охуенно. Вот и все. Если вам видеоролик понравился, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Еще одну вещь хотел бы сказать про эту игру про ценовую категорию. Игра как-никак платная в стиме. Сказал бы ли я, что игра достойна такой цены, нет. Буду честен, цена не оправданная, дорогая для меня в Казахстане, который живет в Казахстане, это цена слишком дороговата. Но если вы живете в определенном стране, где для вас эта сумма нормальная. Окей, okay, это без проблем, но я большинство аудитории, особенно с СНГ, посоветую немного подождать, пока будет скидки, и скидки, ну, хотя бы 20%, если так сильно хотите играть. А, -а, -а. вот и все. ставьте лайк, подписывайтесь на канал, с вами был Фира, до новых встреч.